Здравствуйте! Мы будем изучать основы адаптации на рынке труда, и в этой теме мы рассмотрим несколько модулей э, и несколько тем. Первый модуль – рынок труда и трудовые отношения, в том числе их характеристика применительно к инвалидам. Первый вопрос, который мы рассмотрим – это понятие рынка труда, структура, типы и формы. Э, вопросы в этой теме – рынок труда, понятие субъекты, объекты и структура типы и формы рынка труда, а также люди с инвалидностью на рынке труда. В первом вопросе. Один из самых важных выборов в жизни человека – это выбор работы. От данного выбора зависит, как человек проведет свою жизнь. Ведь на работе мы проводим значительное время, примерно 9-10 лет своей жизни. Если рассчитывать, что в среднем 2000 рабочих часов в год, 40 лет от начала трудовой деятельности и до пенсии, и это составляет примерно 9,1 года. От данного выбора зависит, в каком окружении вы будете работать, настроение, возможность самореализации, финансовое благополучие, социальный статус и многие другие аспекты. Выбор работы происходит на рынке труда, который представляет собой совокупность экономических отношений, покупля продажи найму и предложению рабочей силы. Субъекты рынка труда – это собственники средств производства и органы, представляющие их интересы, например, это ассоциации предпринимателей. Наемные работники и организации, отражающие их интересы – это профсоюзы, советы работодателей, и еще один субъект – это государство в лице различных его структур, которое выступает как посредник между работодателями и наемными работниками. И во многих случаях государство выступает в качестве работодателя. Объекты рынка труда. Объектом выступает рабочая сила. Это совокупность физических и интеллектуальных способностей человека к труду, которая обладает следующими особенностями – во-первых, только рабочая сила создает новую добавленную стоимость в новом продукте. Во-вторых, рабочую силу невозможно хранить и накапливать. Так в случае длительного отдыха происходит утрата профессиональной квалификации, навыков. Ну и в-третьих, производительность рабочей силы зависит не только от самого работника, но и от того, насколько эффективный работодатель организует трудовой процесс. Мы должны понимать, что не существует единого рынка труда для всей экономики. Он делится по профессиям, отраслям, территориям, функционирования. И в целом мы можем выделить общие его характеристики. В структуре рынка можно выделить его разные уровни. Первое – это общегосударственный или федеральный уровень. Это совокупность экономических отношений по купле-продаже рабочей силы в масштабах страны. Эффективность общегосударственного рынка труда зависит от мобильности рабочей силы. В России по сравнению с европейскими странами и США мобильность трудовых ресурсов значительно ограничена. Во-первых, протяженной территории страны. Во-вторых, высокими отличиями природно-климатических условий. В-третьих, существенной дифференциацией экономического развития регионов и уровнем оплаты труда в них а также менталитетом российского человека, его привязанностью к семье, друзьям и месту проживания. В целом для большинства территорий страны характерен низкий уровень оплаты труда, что обусловлено проблемами развития рыночной экономики в России. Это связано с ошибками в приватизации собственности, низкой квалификацией управленческих кадров, недостатком правовой базы государственного регулирования трудовых отношений. С точки зрения ошибок в приватизации, мы должны отметить, что основная задача приватизации состояла в том, чтобы работники приобрели акции собственных предприятий и могли принимать участие в управлении ими, а следовательно и в управлении трудовыми отношениями. Однако у населения страны не было достаточной информации о том, зачем им приобретать эти акции, что они могут получить взамен, а также они находились в очень неблагоприятном финансовом положении, и поэтому большинство из них продали свою возможность участвовать в приватизации собственности предприятий. В результате акции предприятий, оказались в руках небольшого количества людей, которые сейчас самостоятельно управляют предприятиями в целом. Низкая квалификация управленческих кадров. С переходом к рыночной экономике мы не говорим о том, что те работники, те специалисты, которые трудились у нас на государственных предприятиях во время плановой экономики, э, имели низкую квалификацию или э, обладали недостаточным количеством знаний. Но с переходом на рыночные условия существования у них не оказалось тех знаний, которые нужны для работы в рыночных условиях. И поэтому было очень сложно эти знания приобретать, в том числе в основном на практике, и дальше начинать их использовать. Но и правовая база государственного регулирования до сих пор совершенствуется. В результате этих ошибок на приватизированных предприятиях наблюдается неоправданно большой разрыв в уровне доходов рядовых работников и руководителей. Соотношение в доходах в среднем по России составляет 1 к 26. Если сравнивать с 1989 годом, то это соотношение тогда составляло 1 к 4. Рациональным является такое соотношение, когда средняя заработная плата руководящих работников выше минимальной в 3-4 раза. Также в России доля заработной платы в цене произведенного товара составляет 20-25%, тогда как в экономически развитых странах этот показатель 40-50%, что свидетельствует о низкой цене рабочей силы в России. Цена рабочей силы не обеспечивает ее нормального воспроизводства. Но справедливости ради, нужно сказать, что существуют страны, где оплата труда еще ниже, чем в Российской Федерации. Второй вид рынка труда – это региональный уровень. Это уровень субъектов Российской Федерации, специфика рынка труда которых определяется уровнем их социально-экономического развития. Мобильность рабочей силы в пределах регионов выше, чем по стране в целом. И третий – это локальный уровень. формируется, как правило, в области действия промышленных, строительных, аграрных и иных комплексов. Мобильность рабочих кадров максимальная, что обусловлено территориальной близостью относительно низкими издержками переключения с одной работы на другую. Речь идет об издержках на переезд, об издержках на устройство на новой территории, на приобретение жилья или его съем, на организацию в социальных институтах, садиках, школах и других учреждениях. Второй вопрос. Типы и формы рынка труда. По типам нас выделяют два вида труда. Это внешний рынок труда, это совокупность экономических отношений, покупле продажи или найму и предложению рабочей силы в масштабах страны, региона, отрасли. Важная особенность данного рынка ⁇ это миграция рабочей силы. При перемещениях трудящихся между странами выделяют два вида явления. Эмиграция, то есть выезд на работу за границу, и иммиграция. То есть въезд иностранцев в страну для работы. Как эмиграция, так и иммиграция трудовой силы имеют как положительный, так и отрицательный эффект для страны. Рассмотрим их в таблице. Значит, если мы говорим об эмиграции, то она дает такой положительный эффект, как возможность гражданам устроиться на работу и самореализоваться. Но при этом возникает отрицательный эффект, такой как возможность утечки высококвалифицированных кадров за границу. Если говорить о таком процессе, как иммиграция, то есть и положительный эффект – сокращается дефицит работников на тяжелых, низкооплачиваемых рабочих местах, на которые, как правило, не претендуют граждане страны. Есть и отрицательный эффект – это рост социальной напряженности, обусловленный значительными культурными различиями. Миграции внутри страны, то есть переезды работников по территории страны в другие регионы, области, районы, обусловленные неравномерным распределением вакансий по территории страны. Миграции могут быть маятниковые, при которых работники постоянно ездят к месту работы и обратно ежедневно, еженедельно, ежемесячно, то есть они не меняют место постоянного жительства. Сезонные миграции, при которых рабочая сила переезжает к месту работы на несколько месяцев, но при этом сохраняет возможность возврата к постоянному месту жительства, и безвозвратные, при которых работники меняют постоянное место жительства. Нужно отметить, что данные виды миграции не являются строго ограниченными друг от друга и часто перетекают одна в другую. Внутренний рынок предусматривает перемещение рабочих в пределах одного предприятия с одной должности на другую. Формы рынка труда зависят от условий занятости персонала. Так выделяют традиционную форму рынка труда, на которой занятость работника составляет полный день, и гибкую форму рынка труда – при формировании занятости работника в этом случае возможно применение гибкого графика работы, надомного труда, работы через интернет. С точки зрения правовой легитимности выделяют легальный рынок, который характеризуется официальным трудоустройством, и нелегальный рынок, который характеризуется трудоустройством в формах, не предусмотренных законодательством, то есть, например, без официального оформления трудовых отношений, или даже в формах, запрещенных законодательством. По формам собственности выделяют частный рынок, на котором в качестве стороны найма трудовой силы выступают частные предприятия и государственный рынок, на котором в качестве стороны найма трудовой силы выступают государственные организации. Как правило, на, государственных, на государственном рынке труда у нас встречаются большие социальные гарантии по сравнению с частным рынком труда, однако более низкий уровень оплаты труда. По демографическим признакам различаются рынки труда молодежи, женщин, инвалидов, пожилых трудящихся, отличающиеся различной степенью мобильности рабочей силы, различным уровнем трудоспособности и активности на рынке труда и прочими характеристиками. К профессиональным рынкам можно отнести рынок труда учителей, рынок труда врачей, рынок труда продавцов и другие рынки. Таким образом, виды рынков труда очень разнообразны и основная их классификация сведена в одну схему. Рассмотрим третий вопрос «Люди с инвалидностью на рынке труда». Понятие «инвалид» предусмотрено Федеральным законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Инвалид – это то лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. Люди с инвалидностью также выступают субъектами на рынке труда как в качестве наемных работников, так и в качестве работодателей. Важно, что с 2018 года по законодательству Российской Федерации трудоустройство инвалидов является не правом, а обязанностью работодателей. Отказать работнику в приеме на работу в силу его инвалидности нельзя. Единственным возможным основанием для отказа может быть только недостаточный уровень профессиональных знаний или их отсутствие. Проблема занятости инвалидов в российском обществе является очень актуальной. Работодатели не трудоустраивают их под разными предлогами и часто отказываются принимать на работу инвалидов. В связи с лишними затратами, психологическими особенностями инвалидов, а также в связи с необходимостью лечения. Отказы часто обусловлены недостаточным уровнем знания об инвалидах и их особенностях. Таким образом, чтобы понять положение инвалидов на рынке и представить рекомендации по их трудоустройству и адаптации, следует знать, какие нарушения могут встречаться. Выделяют следующие нозологические группы инвалидов. Нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение интеллекта, нарушение опорно-двигательного аппарата. При этом каждое ограничение имеет свою степень выраженности. Первая степень – это способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения квалификации или уменьшения объема производственной деятельности. Вторая степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств. И третья степень – это неспособность к трудовой деятельности. С одной стороны, если для работодателей трудоустройство инвалидов создает дополнительные трудности, то для инвалидов работа чрезвычайно важна. Так, инвалид, имеющий работу, перестает ощущать свою неполноценность, вызванную физическими или иными недостатками здоровья, чувствует себя полноправным членом общества и, что самое важное, имеет дополнительное материальное средство. Таким образом, трудовая деятельность является источником средств жизнедеятельности и источником социализации человека. При этом, если здоровый человек легко может приспособиться к окружающей среде, то инвалидам важно адаптироваться к ним и в процессе адаптации должно быть заинтересовано как государство, так и общество, чтобы инвалиды ощущали себя на равных со здоровыми.